Всем привет! С вами Марат, компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали на объект э, в коттеджном поселке Нордгард. Здесь мы возводим цокольный этаж. Габаритный размер строения 18 на 12 метров. Здесь идеальный прямоугольник. Высота цокольного этажа составляет 3 метра. Э, значит, сам фундамент заглублен полностью в землю. Над землей у нас остается... 45 сантиметров от верха плиты перекрытия вся остальная часть у нас заглубленная также помимо монолитного цоколя есть у нас крыльцо которое тоже выполняется из бетона и задняя терраса ну то есть фундамент под террасу в виде ленты на которой в перспективе будет опираться терраса уже основного дома она тоже выполняется из железобетона также в перспективе на этом доме планируется возводиться еще два надземных этажа. Будет заливаться монолитный каркас с заполнением стен из теплой керамики. На текущий момент мы уже имеем здесь полностью законченный цокольный этаж из бетона. Сегодня производим уже последнее бетонирование на этом объекте, а именно бетонируем ленту под террасу и будем бетонировать э, крыльцо со ступеньками, которое э, сейчас э, уже вот бетон на объекте, сейчас заливаем заднюю часть и переходим вперед. После этого у нас бетонные работы на нулевом цикле завершаются, и мы уже будем близко к завершению объекта, проводим сейчас также параллельно, вот экскаватор работает, планировку участка, производим обратную отсыпку пазух, песком выбранный грунт который мы из этого котлована достали мы на предыдущем этапе складировали вот в такие конуса на объекте сейчас с этим грунтом мы производим планировку участка подсыпаем пазухи которые получились очень широкие и также поднимаем сам весь участок порядка 40 сантиметров весь участок станет выше после того, как мы этот грунт здесь распланируем. В чем особенности данного объекта? Мы эту стройку начали в начале мая. Столкнулись с тем, что ввиду того, что э, участок находится на берегу Невы, а сверху, если смотреть, э, находятся карьеры. Э, и ввиду того, что грунт песчаный, при выборке Котлована столкнулись с тем, что очень большой объем воды шел как раз с горы в сторону реки э, в грунте. И так как грунты песчаные, котлован очень сильно подмывало. В итоге при, на этапе выемки котлована, у нас тут утонул экскаватор, мы его выкапывали другим экскаватором. В целом стенки котлована постоянно обрушались. И котлован в итоге получился с откосом шириной 3 метра. Сейчас вот как раз экскаватором мы вот эту ширину заполняем. Грунтом местным, но уже само примыкание фундамента заполняем уже хорошим песком, для того, чтобы происходила хорошая фильтрация. Вот. И как раз в моменте, когда мы начали копать, мы поняли, что воды здесь будет очень много. По геологии было, конечно, понимание, что грунтовые воды здесь есть, но вот в таком объеме здесь прям шел такой водоупор мощный. Мы поняли, что воды будет много, поэтому... Особо тщательно сейчас подходим к вопросам гидроизоляции самого цоколя Для того, чтобы он был сухой Даже сейчас, когда мы залили цокольный этаж э наш, И засыпали даже частично пазухи Наша дренажная система еще стоит с водой Итак, что на этом объекте мы э делаем для того, чтобы наш цокольный этаж В следующий паводковый период оставался сухим Первое, мы сделали дренажную систему Дренажная система представляет из себя заглубленную трассу дренажную в щебне. По периметру у нас установлены дренажные колодцы. Ввиду того, что цоколь сильно заглубленный, а дренаж должен быть ниже плиты фундаментной, у нас есть еще рассеивающий, последний колодец у нас является перекачивающим. Там стоит насос поплавковый, который поднимает воду. И уже отбрасывают воду от цокольного этужа, этажа туда, ближе к речке, в рассеивающий колодец, который в перспективе рассеивает всю воду, которая будет набираться, и будет рассеивать ее от цокольного этажа подальше. Таким образом мы соберем всю верховодку, ну может и не всю, но большой объем верховодки мы сможем собрать и отбросить. Для того, чтобы эта верховодка, которая у нас будет поступать, хорошо дренировалась и падала в дренаж, а не удерживалась в этом пластик грунта, мы... Производим обратную отсыпку уже хорошим песком. Здесь на участке тоже мелкие пески, но они пылеватые. Такие даже ну, на границе с суписью. Здесь мы сейчас заводим, вот можно здесь посмотреть в пазуху. Заводим песок хороший, крупный. Укладываем его непосредственно в зону примыкания э, участка к... Э, фундаменту таким образом этот песок когда будет идти дожди когда будет сверху идти вода вода будет в этом песке фильтроваться и падать вниз и собираться в дренаже значит следующий момент для того чтобы если вдруг дренаж не будет справляться мы здесь выполнили наплавляемую гидроизоляцию в два слоя выполняли четко по инструкции техно Николь с галтелями из СПС с усилениями в зонах где это необходимо в зонах примыкания на углах ставили специальные усиливающие элементы где-то наверное, на, наверное неделю мы потратили на устройство этой гидроизоляции Сейчас мы уверены, что все получилось качественно. Технадзор контролировал несколько раз, как это происходило. И вот таким образом, я думаю, что мы добились качественной гидроизоляции. Кстати, вот общались с ребятами, которые проводят гидроизоляцию из поли-мочевины. Технология более дорогая. Вот я с ними поговорил и спросил, ну, а в чем смысл? Почему ну, у вас технология дороже? Есть ли разница между наплавляемой гидроизоляции и вашей технологией ответ был следующим если хорошо по технологии качественно сделать гидроизоляцию наплавляемую то разницы в принципе никакой то и не будет вот это сказали ребята которые эту работу ну делают поле мочевину у них особенностью их работы является немножко другая специфика но то есть в загородном строительстве поле мочевина особо к применению не нужна Поэтому применять мы тут не стали, выполнили вот такую гидроизоляцию. Следующим этапом мы здесь применяли гидрошпонку. В зоне примыкания плиты к стене образуется холодный шов бетонирования, который э, таким наиболее уязвимым местом э, является для протечек. В этой зоне мы устанавливаем гидрошпонку, которая защищает от обводнения. Ну и последняя э, система. Это увеличение водонепроницаемости бетона. Здесь применялся бетон В 8 на стены и на плиту, что, ну, в целом, если вода все-таки пробьется через дренаж, через гидроизоляцию, там, где-то через гидрошпонку, сам бетон будет держать воду и не будет пропускать ее вовнутрь. Здесь у нас сейчас выполняется ленточка. Ленточка высотой 900 миллиметров на ленте в перспективе будет устраиваться терраса, сама лента выполняется на уже уплотненном основании, здесь у нас был откос ребята отсыпали, уплотнили подсыпали щебень, постелили плантер, заанкирились к, ну, к фундаменту точнее на этапе, когда мы возводили фундамент, мы сделали арматурные выпуска, сейчас эти выпуска уже завели в саму ленту, перевязали, вставили термовкладыш и вот Приступили к бетонированию. Свою функцию выполнять будет. Для того, чтобы исключить попадание любой воды э, в, внутрь помещения, мы применяли э, специальные гильзы для устройства э, проходок инженерных сетей. Ну, любой, в любой подвал входят трубы, выходит канализация, которая не может выйти над землей, но в любом случае будет происходить под землей. Заходит вода ниже глубины промерзания. Выходят гильзы для электрики, которые, ну, чтобы они по воздуху не висели, а, ну, их чтобы в целом не видно было. Они все прокладываются под землей. А, и для, для герметизации этого узла мы применяли специальные гильзы. Вот трубы красные торчат. Они этот под электрику закопаны. Под ней глубже идет черная труба для ввода воды. С той стороны у нас есть гильза для ввода канализации. Со стороны крыльца есть гильзы для водоэлектричества ну и как раз для того чтобы все эти стыки были герметично выполнены мы применяли гидрогильзы патриот пойдем вовнутрь покажу помимо цокольного этажа у нас устроена здесь монолитная лестница по которой мы спокойно спускаемся в цокольный этаж Для того, чтобы оптимизировать стоимость строительства цокольного этажа, мы приняли решение минимизировать объем внутренних стен. Можно увидеть, что пространство все пустое. У нас есть пилоны в зоне лестничного марша, который продлится потом выше. Есть внутри вот две колонны, на которые опираются уже центральные балки. И все, посредством применения вот такого ребристого перекрытия так называемого Есть у нас э, усиливающие балки э, в теле плиты перекрытия Которые как раз э, дают возможность создать вот такие большие пролеты Вот здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 метров 7 на 12 метров вот такие пространства большие э, подземные на которой уже сверху будет строиться э, сам дом. А, вот, э, вот это как раз особенность монолита в том, что можно э, создавать большие пространства и минимизировать количество стен. Можно увидеть, что вот у нас в стенах здесь выходят трубы. Они выполнены вот при помощи вот таких гидрогильз. Трубы у нас обжатые. Здесь достаточно герметичное такое соединение получается через которое вода в перспективе не пройдет. Это вот труба для ввода воды. Это электрические две трубы. В зоне крыльца тоже есть гильзы для водоэлектричества. Здесь у нас выход канализации. Можно увидеть отверстие сверху раз-два. Через них канализационные трубы потом будут опускаться через тройник уже уходить в локальное честное сооружение. Здесь у нас тоже гильза для ввода воды в дом и гильзы для электричества. Сейчас видно, что стоят вот такие стойки. Они будут стоять здесь не всегда. Пока у нас бетон еще добирает прочность, мы решили оставить эти так называемые переопирания, плиты перекрытия. Но ну, Через 28 суток после бетонирования мы их полностью снимем, уберем. И их тут не будет, будет полностью открытое пространство. Сейчас, конечно, на улице сухо. Дождей давно не было, как раз паводковый период уже закончился, поэтому сейчас сухо и твердо утверждать о том, что у нас не будет тут никогда воды на основании сегодняшнего дня нельзя. Но я думаю, что когда пойдут дожди, будет таять снег, уровень воды поднимется, я надеюсь, нам сюда не придется возвращаться для того, чтобы переделывать эту гидроизоляцию. Опыт у нас уже, если честно, такой есть. Мы извлекли из этого уроки. Сейчас относимся к этому моменту очень ответственно и знаем, как исключить попадание воды в цокольный этаж в период паводков. Вот. Ну, также можно увидеть, здесь у нас есть приямок, приямки в цокольных этажах мы сейчас приняли решение применять везде, потому что, ну, в целом цоколь так или иначе подвержен какому-то подтоплению или тут, я не знаю, какое-то оборудование стоит, которое может лопнуть и потечет вода, так как у нас нету никакого слива, у нас нету канализации. Если, ну, как бы, в отличие от того, чтобы вы находились на первом этаже, вы можете опустить трубу в землю. Здесь мы находимся под землей, поэтому такие устраиваем приямки, в которые опускаются насосы, ну так сказать, аварийные. И в случае происхождения какой-нибудь аварии или протечки, насос собирает воду с пола, со всего пространства и выкачивает. Может это и не понадобится, но как вот резервный такой сбор воды он у нас везде присутствует можно обратить внимание здесь у нас есть вот такие точки они присутствуют везде вот такие подмазочки да вот они значит когда работаете с крупным щитом есть ставится щитопалубочный, он стягивается шпилькой с трубкой и ну, для того, чтобы сама палубка в процессе бетонирования не разъехалась. И после бетонирования остаются сквозные отверстия от этих шпилек. Они есть везде, они на каждом щите присутствуют. И это тоже потенциальное место протечки. Вот для герметизации вот таких отверстий необходимо применять специально, не просто ЦПСом замазать, а все-таки применять специальные гидротехнические составы, которые как раз препятствует проникновению воды. Мы для этих целей применяем пинекрит от фирмы Пинетрон. Он как раз э -э, ну, предназначен для заделки вот таких отверстий. При попадании воды на него он кристаллизуется и превращается ну, просто в камень, который никогда воду никакую не пропускает. По бетону. Можно обратить внимание на текстуру бетона, что бетон у нас везде достаточно однородный. нету пустот. По низам видно, что нету никаких раковин. Это значит о том, что ну, это говорит о том, что бетонирование происходило качественно. Ребята, которые укладывали бетон и вибрировали, знают свое дело. Ну, по всем стенам можно пройти. Я уже тут проходился, смотрел. Все достаточно аккуратно и качественно выполнено. Я надеюсь, документальные и проектные решения мы согласуем. и Как только это произойдет, пойдем уже дальше строить надземную часть этого проекта наверное все если у вас есть вопросы про строительство цокольных этажей, как правильно защитить подвал от затопления или в целом как вот правильно рассчитать монолитную конструкцию для того, чтобы избежать ну какого-то избыточных монолитных конструкций, в то же время, чтобы эта конструкция была достаточно надежная. Можете писать вопросы, мы дадим какие-то рекомендации. Ну, конечно, для того, чтобы выдать конкретные решения с учетом армирования, на разрабатывать проектную документацию и рассчитывать эти все решения в программных комплексах. Ну, так как совет можем дать. С вами был Марат, фундамент СПБ. Всем пока. Oh